Индикатор Parabolic SAR. Я рад всех приветствовать и продолжаю серию таких небольших рассказов про индикаторы, которые я, в частности, использую для того, чтобы мой трейдинг стал лучше. И я надеюсь, что индикатор Parabolic SAR тоже войдет в ваш такой э, важный там, набор из основных индикаторов, которые вы применяете. Потому что индикатор очень интересный, про него я сейчас расскажу. И не все, на самом деле, даже кто использует данный индикатор, понимают, а как он действительно правильно строится. Он прекрасно э, есть и в терминале MetaTrader 5, MetaTrader 4, Quick. То есть индикатор, который имеет массовое применение, но не всем, всем удается его правильно, грамотно использовать. Ну давайте его сегодня посмотрим. Открываем терминал QUICK, будем смотреть на примере. Про какие основные фишки данного индикатора я сегодня расскажу. Ну мы посмотрим, где взять и какая форма для построения индикатора. Про западывание индикатора поговорим, который у него отсутствует. Индикатор не требует, поэтому обязательно выставление стопа. Поговорим по параметрам, которые можно выставить и как можно их модернизировать, чтобы они были более интересные, более прибыльные. И пример использования индикатор. Давайте смотрим. Открываем терминал Quick. Ну, соответственно, как его вывести? Очень просто. По графику правой клавишей мыши. Нажимаем «Редактировать». Ничего здесь нового. Добавить. И здесь вот он есть индикатор. Так, прокручиваем ниже. Он «Параболик Сар». Добавляем. Выделяем индикатор. Он строится, как правило, такими точками. Жирными точками. Ну, такой классический более вид этого индикатора. Вот точки жирные ставим. Параметры пока оставляем по умолчанию и нажимаем ОК. Вот так выглядит данный индикатор. Это подтягивающиеся точки, которые в случае, если их цена выбивает, они, соответственно, переворачиваются. Где посмотреть форму данного индикатора? Ну, самое простое. Описание есть на сайте kbrobots.ru. Заходите в роботы. Здесь есть 13 торговых роботов. И здесь вот переходите. Он, кстати, смотрите, у меня номер один стоит. Индикатор параболик SAR. Вот здесь в подменю нажимаете сюда, переходите на страницу, и здесь есть формула описана данного индикатора и самые основные его параметры. Вот как строится. Основные сигналы здесь все есть, но мы сейчас посмотрим. Я не буду единственной сегодня казаться вот этой формулы, потому что ну, для многих она может быть достаточно сложной. Я больше поговорю сегодня про принцип. Вот это все вы можете формулу посмотреть на странице. Давайте сегодня принципиально посмотрим, как он строится. Ну, Сделаем покрупнее. Вот Давайте возьмем какой-то такой красивый кусочек и посмотрим, здесь очень наглядно видно вообще, как индикатор себя ведет. Есть у него некий э, фактор ускорения и шаг подтягивания. Также есть ограничение по максимальному шагу подтягивания. Смотрим принципиально, что происходит. Как только вот, цена у нас движется вверх, Смотрим здесь, да, цена у нас пошла вверх, индикатор подтягивается вслед за ценой. Смотрите, здесь вот произошло небольшое такое ускорение, и смотрите, индикатор САР устремился более быстро к цене. А вот здесь произошло такое откат, боковое движение, цена даже чуть вниз пошла. И смотрите, индикатор замедлил скорость, и вообще вот две последние точки как будто на одной как будто падает, но на самом деле индикатор параболик САР падать не может, он может только расти. Но здесь вот видите рост на этих двух свечках просто минимальный. Дальше опять у нас цена ускоряется, индикатор начинает подтягиваться, подтягиваться и в какой-то момент происходит переворот индикатора. То есть мы находились в лонге, когда цена выше точек параболика это сигнал long. Как только цена оказывается ниже точек параболика, мы оказываем оказываемся в шарте. Вот многие на самом деле думают, что а вот эта вот точка, которая вот первая точка, давайте я ее сейчас прям обозначу, вот эта первая точка, многие думают, что она изначально здесь и появляется. Но вот это на самом деле неверно, потому что вот эта точка, она находилась ниже и перескочила наверх только тогда, когда вот эта вот черная свечка ее коснулась. Вот в чем принцип параболика? То есть он не имеет никакого запаздывания. Как только цена идет вниз, пересекает точку параболика, она тут же в моменте перескакивает наверх. Вот его основной принцип. А теперь, куда он перескочит, На как, в какую э, точку? Давайте вот это посмотрим. То есть он же с какой цены начался? Сейчас я объясню, как он, э, вот этот перескок происходит. Мы берем все цены за время когда проболик был ниже, и определяем максимальную цену. Максимальная цена, соответственно, вот она, вот она точка. И именно на эту точку, именно на этот уровень, точка проболькой перескакивает, вот сюда, и уже дальше пойдет по формуле а, падать ниже. Еще какие-нибудь примеры посмотрим. Вот интересный пример, давайте чуть назад отмотаем. Смотрите, тоже параболик, соответственно, вот берем все цены. Видите, здесь максимальная была цена. Вот здесь. Вот максимальная цена. Именно в эту точку, на этот уровень, вот он перескакивает. Точка параболика перескакивает именно сюда. Вот так вот. Вот это первая точка. А дальше уже идет по формуле подтягивания. Но самое главное вам понять принцип, что чем быстрее цена идет ниже, падает, тем быстрее параболик подтягивается. Теперь давайте посмотрим по формуле. Правый клавишей мыши, редактировать. А не по формуле, а параметр посмотрим. Параметр их два. Шаг и максимальный шаг цены. Что можно сделать? Вот очень вам рекомендую перед тем, как использовать параболика, сделать вот такую фишку. Шаг 0.2, а максимальный шаг 0.2. Перевернуть эти параметры. Первый момент. Очень интересный получается результат. Смотрите. А вот при таких настройках иногда очень часто получаются очень хорошие результаты. Потому что параболик подтягивается. У него максимальный шаг маленький. И он подтягивается достаточно медленно подтягивается достаточно медленно, и это позволяет ему забирать, иногда забирать большую часть тренда. Сейчас я не говорю про параметры, просто вот попробуйте для себя эксперимент, перевернуть эти значения, и очень часто перевернутые значения, то есть аномальные, как бы, да? Давайте смотрим. В стандартной ситуации у нас, редактировать опять раз, заходим в график, в стандартной ситуации у нас шаг меньше, чем максимальный шаг. А вот в аномальном случае... Наоборот, шаг подтягивания сразу становится больше максимального шага. И это дает иногда очень интересные результаты. Поэкспериментируйте, попробуйте. В частности, иногда возникает такая ситуация, когда параболика вот так вот прям, раз, два, тремя, четырьмя точками прям резко догоняет график, а потом уже идет более плавно. И вот здесь тоже такая ситуация. Резко мы догнали и дальше идем плавненько. Такой очень интересный, необычный вид индикатора параболика получается. Вот. И сам принцип, что, как я говорил, нет запаздывания, в моменте он переворачивается, в отличие от тех же скользящих средних, которые очень тормозят. И чем больше период скользящий средний, чем больше она тормозит. Здесь можно использовать данный индикатор без стопа, это не будет криминалом. Сам индикатор прекрасный, работает стопом. И даже используя другие индикаторы, там, скользящие средние, МАГДИ, и часто э, параболик может выступать сам как стоп. То есть по нему выставляется э, уровень стопа. А другие индикаторы используются для входа-выхода из позиции. такой тоже возможно. Тем он особенно интересен. На каких таймфреймах он работает? Да, практически на всех. Прекрасно, он не на, на дневках его можно использовать, да где угодно. Вот перевернутый параметр, пожалуйста, с момента падения на фьючерса ну, на, э, доллара, с момента укрепления рубля мы находимся в шарте. Вот, пожалуйста, при помощи индикатора можно вообще был весь тренд забрать. Ну, да, конечно, здесь стопы будут великоваты, днем, дневной график, но вот сам факт, что индикатор очень интересный, требует вот вашего дальнейшего в него погружения, чтобы подобрать для себя оптимальный параметр. Можно также эти параметры тестировать. Для этого есть, скажем там, роботы и те же MagicBot. На сайте они представлены вот роботы. Серии MagicBot. Для них есть, соответственно, парам... готовый формула, по которым вы можете протестировать, заказав вот курс. И здесь вот есть, по-моему, пример тестирования. Да, вот пример тестирования. Тут вообще какие-то фантастические иногда. А, здесь классик. Так. А вот 13 торговых роботов, где вот я вам показываю индикатор параболиксар. Здесь, по-моему, была формула. Были тесты проведены. Да, вот здесь вот результаты тестов и доходности. Ну, отличные вообще со вторым плечом. 128 годовых. Прекрасный результат. Год на год не приходится. Бывает год там и 50% вы заработаете, бывает год и 500% заработаете. Это тоже нормально для спекулятивных стратегий. Но самое главное, что есть готовые формулы, по которым вы можете этот индикатор прогнать на истории и сделать уже свои выводы, а что с ним делать дальше. Какие лучше взять параметры, чтобы в будущем с максимальной вероятностью вы зарабатывали. Вот. А по индикатору параболик есть вот две серии роботов из MagicBot, более продвинутая линейка, и 13 торговых роботов, более такие примитивные. Но иногда это тоже приносит свои неплохие результаты. Ну вот такие основные э, фишки, чтобы познакомить вас с данным индикатором, чтобы вы его тоже взяли в свой основной арсенал. Я всегда говорю, самые лучшие индикаторы – это те, которые вы знаете хорошо, понимаете и применяете. И они вам будут приносить реально больше пользы, чем какие-то сложные, намороченные, э, супер трижды усредненные, там э, нормированные на что-то индикаторы, которые вы даже не представляете, что это такое там, нормирование на индикатор Боллинджера. Вот вам такой индикатор, супер оптимизированный, вообще толку не даст, потому что вы не понимаете, как он работает. Надо самое главное понимать, как работает инструмент, который вы используете. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, ссылка под видео. До встречи в следующих видео. Всем счастливо.